Ты победил, я покорился, ослабил посыл Ты меня слил, я усомнил вероятность пою из мрака путил. а ты ножи наточил Зло от добра отличил не знаешь свое дело, как на пике иллюзии Ломаешь, троешь, где десять заповедных Контузия, страхи мутят воду Зовут тебя обратно, ты отрицаешь Обманом уже неоднократно Я вне игры, а разум вечно представляет краски Светы и тьмы, драки комичные маски Он одинок, как зеркало, отображая соло Вечной борьбы эгоизма застоило у престола Ты победил, но ты же слышишь отовсюду крики Устами истины тебя же поднимают на пики Умирая не можешь покинуть свое царство Твое проклятие, жить в бесполезном богатстве Как после смерти забываю, кем были при жизни Нервно больные шизофреники я вижу то, что я вижу, я непрерывно живой На этом нет правды, правда передо мной Мы после смерти забываем, кем мы были при жизни Нужно больные, жжусь от полные мысли Я вижу то, что я вижу, я непрерывно живой Я темный камень в плену твоего райского царства Я нищепутник красивого вечного танца Я не танцую со всеми, со всеми так не бывает И твои питомцы ошибок не допускают Я вне игры, твоя работа меня вдохновляет Но ты же видишь, со мною тут твой рай погибает Значит нет идеалов, твоя реальность разбита Твой разноцветный мир, дырявая корыта Ты золотаешь дыры и снова не услышишь Искренних слышишь, искренним пишешь Ты золотаешь дыры и снова не услышишь Искренне мы после смерти забываем, где мы были при жизни, нервно больные, шизофреники, полные мысли. Я вижу то, что я вижу, я непрерывно живой. В этом нет правды. Правда передо мной. Мы после смерти забываем, где мы были при жизни, нервно больные, шизофреники, полные мысли. Я вижу то, что я вижу, я непрерывно живой.